У меня сейчас бомба, я опять, сейчас как запэнчу, вингую, потому что на Б опять никого не будет. Люблю. Тогда на Б никого нет. Обожаю, просто слов нету, это божественно. А, ну он да, да, да. Читер. Самоубийство? <связь> <связь> Ха-ха-ха. <связь> <связь> <связь> Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Потому что Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Very nice. Whoa, oh, my... oh. Headshot. Headshot. No headshot я хотел, хотел mm -hmm. друг, Любой. Сейчас вот глушитель чтоб да Я глушитель себе оставлю. Я вгушитель у себя взял, сюзпал. Я yeah, чувака там убить хотел. Да вы... Вы что, серьезно? Я ему еще и дроп покупал. Uh, oh, yeah. oh, oh, Зеленый затащи. Зеленый затащи. Вау, wow, как ты это делаешь? В wow, wow. попку бы ножом. Да ты дура! <смех> ты же знаешь, что я не шучу. На, меня убили за тебя. Конечно. Да, да, да, да. Оп-оп! Да. Так... Ты что творишь? Не, не надо, не надо. Одинка не надо. Еще давайте раунд собрать. Опа, опа, скиллерик идет. На... Что, на базе? Надо. Что? А чего? Два часа всего лишь. Да. Музык. А нам надо к трем. Ну а на велике тогда можно в принципе приехать. Че сразу гулять? Да? Нет, нет, надо пускать по поговорить. Да, согласен. Так что. Так что ты идешь гулять, а я пока что так поговорю, по Нет, пойдем к мужику. Чего? чего сказал. много ну повторяю, а то я не расслышал твою наглость. Я мышку свою возьму. Ахрена мне твоя мышка? Кстати, круто! Чё? Запись куча. Чё? А вдруг какой-то момент просто прям... А вдруг я вот сейчас возьму и сделаю красивое убийство? Нет, я никогда не сделала красивое убийство. Здравствуйте! Да хватит так здороваться! Русских нет, украинцы, украинцы есть. как бар? стоп револьвер здесь есть так что все <смех> дай мне опа как красиво Чуть да? меня не попал ой я что-то вообще тупой куда ты побежал на а беги ну, хорошо хорошо, хорошо. Ты... а я один <смех> а ч нельзя оставлять меня я же может а... купить всех да давай говори, что делать <смех> я его видел а он вот, мне... чисто shift. Чисто shift, пошел ты. Чисто. Вон он снизу. Все, убегай. А, да убегай, у тебя дефьюза no. нет. А, а за, да, за, да. за, за, за. за покупай, если что. Я, я никогда не остаюсь один-то. Поэтому я. Лет'я, фелос! гранаты какие-то покупают? Смог, зачем? Наушники что ли одену? Доволен? Не доволен. Ладно, доволен. Так я быть. Не говорил. Я Зевс купил. Хорошо, я тоже куплю. Да я случайно oh, yeah, <мы ролики>. куплю. <Stave> yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. Ты дура! Ой, я косой. Стоп! Я же по тебе попал, да? Да. Ты ж теперь умрешь! Да! Боже нет! Как можно? А мои уши нервничают. Ну нервничают, мои уши. Не надо топать! Не надо топать, пожалуйста. Я хочу посидеть в тишине. Ты дебил. Инфогаз. Факин нуб. Зачем говоришь факин? Ты не знаешь английского? <плодисмент> потому что так надо. Не надо так. Надо никак. так. Потому что они меня бесят, я не контролирую себя. Что делать-то? Охренеть. Сейчас вылезет говнюк отсюда, да? О, я могу. <плодисмент> Представляешь, да? А теперь диффьюс. Я один. Я Фьюзи. могу и задифьюзить. Я еще и диффуза купил. Господи, самый счастливый день в жизни. И коллаж бы еще. Это уже слишком перевод. Я тебе его еще дам. Я ВП купил. Говнарь. Иммиграция. <смех> Прям как шутка проповора. <смех> Ты кого добавляешь? Да котик, шо ли? Какой наш! Она же обис. А, кто тогда? Так шкаф. Шкаф? А. Ну, я просто не знаком, так что. <смех> За шкафом. Ты понимаешь, ты меня не знакомил со шкафом. Не, ну вот у меня шкаф, да, ну. У меня другой шкаф. Функциональней чем мой. У сколько? Раз, два. У меня, в принципе, так, скромно Тоже скромный. Такой маленький. Видел тут шкафе Ой, да нет, у тебя тогда круче да у тебя круче У меня-то маленький шкаф в комнате моей. Либо хотя бы тебе Я его не заметил, прикинь. О, господи, в пит. Нажми F10 и Enter. Или нет? А, иди в 50, понял. Не выйду. Дурак. Он такой дурак. Но у меня денег есть. У тебя у денег, денег есть? Денег есть, да, Денег есть. Он сказал, у него денег есть, но ну, День... да, да. деньги не Да, правильно. Скажи ему, что он не русский или школьник тупой. Скажи ему, скажи, он ждет. А за малятце. Теперь вы все будете мне жопу лезать. Это пошел ты? А за калаш? Дай мне калаш. Давайте, лежите. Вот вс ⁇ Подкур. Подкур. Оу, оу, вау, оу, оу, оу, оу,